Усланов против Навального. Часть 5. Ложь прессы о суде. Мы поговорим о некоторых публикациях в средствах массовой информации. Ссылки на них есть под видео в описании видео. Начнем с материала, ссылка на который была опубликована на сайте оперуполномоченного Гоблина, опер.ру. В частности, в этой статье указывается, что Усманов предоставил справку из налоговой инспекции, что он в 2015-2016 годах был налоговым резидентом России. Потому что подарил эту усадьбу знаете кто? Вот кто. Самый богатый олигарх России, Алишер Усманов. Владелец огромного состояния, сколоченного на остатках советской горно-рудной промышленности. Резидент Швейцарии. Он просто дарит структуре тесно связанной с премьер-министром усадьбу стоимостью 5 миллиардов рублей. Здесь произошел забавный казус. Навальный в 2017 году использовал данные 2014 -го года, где Усманов, возможно, действительно являлся налоговым резидентом Швейцарии. Усманов же предоставил данные за 2015 и годы. Так как Навальный не указал, за какой год Усманов не являлся налоговым резидентом Швейцарии, получилось, что либо за десятый, либо сейчас. И при этом указывал он, в общем-то, э, ну, короче говоря, явно, да, не за 14 год, и, конечно же, получилась ситуация, что вроде бы и данные Навального могут быть правильные, но формально Навальный, в общем-то, не прав. Да, Усманов прав, он налоговый резидент России и предоставил правку и за 2015 год, и за шестнадцатый год. Да, такой вот юридический казус. Заметим, однако, что в публикации об этом ничего не говорится. Просто Усманов прав. Да, он налоговый резидент России, а Навальный не прав. Так получается сочетать публикацию, хотя правы на самом деле оба. Далее, в статье указано, что Усманов предоставил документы о сделке, которые Навальный назвал взяткой, а именно договоры и акты передачи имущества. Далее, кроме этого, было предоставлено какое-то заключение какой-то компании. Я такой не знаю, не знаю, знаете ли вы... Куперс, которая указала, что в этой сделке отсутствуют признаки незаконной деятельности, что вообще достаточно странно. средства средством массовой информации создает этой статьей ощущение, что вообще говоря, здесь все хорошо, есть какие-то доказательства. На самом деле отсутствуют признаки противоправной деятельности в какой-то сделке. Да? Это вообще странно, да, противоправная деятельность может включать в себя целый ряд сделок и не только сделок, подковерные борьбы и так далее. Да, поэтому это заключение само по себе ничего не доказывает, я уж не говорю про то, что какая-то непонятная компания. Наконец были предоставлены доказательства, в том числе решения Тушинского районного суда, который признал несоответствующим действительности следование о судимости Усманова. Ну, здесь все хорошо. Ну, Навальный, конечно же, не должен знать все решения всех судов. Да, ну ошибся человек, бывает. А может и не ошибся, кто знает. Просто, может быть, доказательств уже нет, они уничтожены. И такое ведь бывает. Итак, первый пункт, этого параграфа статьи, говорит о том, что Усманов предоставил справку из налоговой, но не указывает на юридический казус о том, что Навальный использовал данные за один год, а Усманов за другой то есть направлено против Навального, и дальше нигде это не разъясняется, этот казус. Далее, второй пункт говорит о том, что есть какое-то заключение, ну, здесь можно сказать нейтрально, однако то, что отсутствуют признаки незаконной деятельности по заключению какой-то компании, наверное, да, нельзя назвать это очень нейтральным, потому что, а кто эта компания, с чего вдруг ее вообще слушать? назвать это окончательно нейтральным доводом нельзя. Да? Тоже можно сказать, что чуть-чуть против Навального. И, наконец, в-третьих, это судебные документы были предоставлены. Здесь все верно. да, То есть это нейтральное заключение, соответствующее видимо, фактическим обстоятельствам. Я надеюсь, конечно. К какому выводу мы приходим? Мы приходим к выводу, что данный параграф статьи фактически наполовину за Усманова и при этом остальная половина нейтральная. Заметьте, я говорю о предвзятости журналиста, а не о том, за кого доказательства. Далее видим довольно забавный признак ангажированности журналиста. Про Усманова он пишет «Позиция юристов Усманова». Про Навального он не пишет «Позиция юристов Навального». Он пишет «Изображая жертву». Десятки отказных ходатайств Навального. То есть он сам зачитателя все решил уже. Он не рассказывает о том, какая позиция юристов Навального. Он уже конкретно рассказывает, что Навальный изображал жертву. Что он пишет в этом разделе? Для начала журналист пишет, что Жданов, адвокат Навального, заявил ходатайство о прекращении дела и его переносил в арбитражный суд. Мы это уже рассматривали. Кажется, в части второй данного видео. И, ну, собственно, совершенно справедливо журналист говорит, что суд отклонил это ходатайство как необоснованное. Ну, здесь, наверное, тяжело говорить об ангажированности журналиста. Он описывает то, что действительно было на самом деле. Ссылка на часть второй серии этих видео находится в описании видео под самим видео на Ютубе. Далее, журналист переходит к тому, что Жданов заявил ходатайство, о в суд премьер-министра Дмитрия Медведева. Начало описания верное, все так и было. Мы это уже обсуждали в части 3 данной серии видео. А вот дальше начинается сплошная фальш Журналист указывает на то, что его возмущает что Медведев должен куда-то приходить, что-то рассказывать, оправдываться. Ну, мы это уже, еще раз повторюсь, обсуждали в части 3. Он не должен был оправдываться, а он единственный человек, который точно знает, имеет отношение Медведев к этой сделке или не имеет. Далее журналист делает еще интереснее. Он говорит, что по уголовному кодексу виновность лица в совершении преступления определяется приговором уголовного суда. А здесь приговора нет. В части четвертой я указывал на практику Европейского суда по правам человека. Та да, данная позиция полностью лишает возможность прессу публиковать какие-либо данные по коррупционным расследованиям если они не сделаны и не доведены до суда. Ну, это совершенно безумное ограничение свободы слова. По Европейской конвенции по правам человека вообще не сочетается. Поэтому, разумеется, журналист здесь сказал полную чушь. И вообще говоря, надо понимать, что принципа приоритетности между уголовным и гражданским правом нету. Поэтому в гражданском праве, вообще говоря, можно доказать, что человек совершал какое-то преступление и публиковать эту информацию о том, что он ну, совершил нечто. В то время как в уголовном праве чего-то человек будет считаться, вообще говоря, невиновным. И я хочу напомнить, мы говорили об этом в предыдущей четвертой части серии видео, что... Вообще, говорят, то, что Усманов дал взятку, является оценочным мнением Навального по данному вопросу, и доказыванию не подлежит. Далее журналист говорит о том, что аналогичным образом выглядела ходатайство, выдавая суд и вице-премьера Шувалова. И тут вдруг Навальный заявляет, что вообще это не расследование, а статья западных газет. Конечно, речь идет про Усманова, да, а расследование действительно было посвящено Медведеву. Поэтому действительно здесь нельзя говорить о том, что Навальный обязан был что-то расследовать. Он расследовал не про Усманова, про Усманова он лишь примерно да, рассказал, что это вообще за человек такой, да, исходя из общедоступных сведений. Ну и немножко попал, потому что сведения надо проверять, хотя, конечно, журналисты могут доверять другим журналистам. Но все-таки лучше такие сведения проверять. Но еще раз повторюсь, что расследовал Навальный не про Усманова, а про Медведева. Поэтому любые ссылки в данном случае на то, что «Ой, это не расследование, оказывается, было», они не верны, потому что это было расследование, но не про Усманова. Однако читатель может забыть про то, про кого это было расследование, и подумать «Ой, так это было расследование или не расследование?». На это расчет журналиста, видимо, и строился. Что читатель забудет и подумает о а Навальном вообще плохо, что он ничего не расследовал, а просто перепечатал западные газеты. То есть журналист, опять же, мы можем предполагать по этому вопросу, ангажирован. Далее журналист указывает, что Жданов потребовал приобщить документы из Росреестра по сделке о передаче имущества от Усманова фонда «Сосгодспроект». Судья перенесла рассмотрение ходатайства на более поздний срок. Сторона Усманова заявила, что не оспаривает передачи этого имущества и уже направила в дело подлинники подтверждающих документов. Журналист ссылается на 68 статью, что если обе стороны признают определенные факты, то они не нуждаются в доказательствах. Поэтому считают, что в повторном приобщении документов от Навального не было никакого смысла. В то же время здесь необходимо понимать, что не нуждаются в доказательствах, не означает, что сторона не имеет права доказывать данную вещь дополнительно. Кроме этого, документ из Росреестра может оказаться дополнительным доказательством не просто сделки о передаче имущества, но о конкретных сроках этих сделок, о каких-то фамилиях и так далее. То есть совершенно не обязательно, что Жданов именно собирался доказывать лишь сам факт сделки, но возможно он собирался доказывать еще что-то. В любом случае, данный факт отношения все-таки к делу какое-то имеет. И, несомненно, да то, что суд отказал в этом, это является совершенно неверным. То, что не было никакого смысла, не означает, что Жданов не мог их приобщать к делу, и еще неизвестно, был там смысл или не было смысла. Да, что именно хотели доказывать с помощью этой справки. Далее идет вообще первый. А именно... Журналист говорит о том, что представители Сланова уже не выдерживают. И на очередное ходатайство юристов Навального обостребования договора доверия имущества адвокат Гедрих Падва резонно заявляет, ответчики должны предоставлять доказательства, а не требовать их в суде. Они признали, что не видели даже этого основополагающего документа. А на каком основании они сделали публикации? Это неизвестно. Здесь достаточно странная ситуация что значит не видели этого документа. Возможно, они видели копию этого документа и так далее. Это, извините, да, не уголовное расследование. Что смогли, то и получили. Возможно, они получили из инсайдерских источников какую-то конфиденциальную информацию. Разумеется, они не могут рассказать этих источников. Разумеется, у них нет заверенных копий. А для суда нужна надлежащая заверенная копия. Вот именно здесь юриста Навального и говорят о том, что нужно им, им нужны доказательства. И суд должен действительно это доказательство истребовать, все нормально. То есть никакого да в данном случае нет требования о том, что доказательства уже должны быть. Да, Доказать они должны в суде, а то, что они расследовали, это уже другой вопрос. То есть здесь мы наблюдаем такую специфическую попытку выставить Навального как ненадлежащего расследователя, который не видел каких-то документов, а должен их иметь на руках. Во-первых, не обязательно вообще, что он их должен был видеть, потому что договор договором, а справка из Росреестра – справка из Росреестра. То есть он мог и не видеть договора, но знать о том, что есть документы, подтверждающие соответствующие факты ударения. В общем, я думаю, квалификация данного журналиста и его непредвзятость становится понятной. То есть он не квалифицирован и предвзят. Ну, по крайней мере, как мы можем судить по данной статье. Поэтому дальше, я думаю, смысла рассматривать данную статью нету. Если вам хочется, вы можете ее сами почитать и рассмотреть. Статья РБК значительно более объективно информирует граждан на суде. Рассматривать подробно мы ее не будем. Медиазона очень подробно транслирует в письменном виде то, что происходило в зале суда. Ну, конечно, настолько подробно, насколько это возможно, не дублируя непосредственно дословно текст заседания. В BBC даже, я бы сказал, несколько про Навально освещает данный процесс.